Значит так, с этого дня ты будешь отдавать мне всю зарплату. Все карточки будут мои, у меня лежать. И когда я буду приходить с дому, а ты с работы, ты будешь мне помогать по дому убирать и готовить. Ребят, что она сказала ему. Я тоже так ела. Садись, садись, я сейчас тебе еще чайку налью, такое расскажу. Пармезан, снег? Снег? Снег? Идем, снег хочет. Снег! <свист> <свист> <свист> Снег? А что, так можно было, что ли? Okay folks, we got another one for at, coming at you. 40-car field. Place your bets, who's gonna take it?» «Let's see what we got going. We, got, we already got cars flying from the back of the field here.» «So we got about, what, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, Follow our page if you want more, and subscribe on YouTube for the full-length videos. Here we go. We're about halfway through. We got the final four, the first final three. Oh my God, it's down to two, right there in the front. Who's gonna take it? I can't read the number on the blue car. Nine and six. Nine. Сегодня я вам покажу, как записать ключ вот в такой домофон цифровой ССЗ-20. Есть две версии этого домофона. Есть версия с бесконтактными ключами и есть версия с контактными ключами. Все работает. Эта инструкция подойдет э, как и для бесконтактных ключей, так и для контактных. Вот, допустим, у нас вот ситуация такая произошла, у вас удалили из памяти домофона ключ, он у вас перестал открывать дверь. Или вы нашли э, ключ на улице какой-нибудь, вот, и хотите его записать в домофон, чтобы он открывал дверь. Не хотите заказывать у компании. Вот этот способ подойдет вам. Жмем, набираем комбинацию К, 0, К, 1, 2, 3, 4. 0, 4, и поставляем ключ. Все, записали. Сбрасываем, подставляем. Все, дверь открывается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Какой признак того, что надо выходить замуж? Мужчины часто спрашивают, какой признак того, что надо на ней все-таки жениться. Так вот, признак того, что надо выходить замуж, это когда ты видишь, что мужчина ради тебя готов меняться и мужчине нравится ради тебя меняться. Это не единственное, но это такой хороший такой признак. Тогда можно выходить замуж. Ну, если, конечно, он еще должен тебя позвать туда. Признак для мужчины, что надо таки жениться на этой матрешке, это... Ну, матрешка, потому что там внутри масса еще интересно. Да. Признак для мужчины, это что тебе уже нравится ее терпеть. Жениться надо на женщине, которая тебе нравится терпеть. То есть тебе не, не то, что я могу ее терпеть. Все могут терпеть. Надо, чтобы тебе это уже нравилось. Чтобы ты поймал кайф от того, что баба не может вывести. Шана! А, а ты такой, тихо типа, солнышко. Мать. Что ты терпишь эту истеричку? Это моя истеричка. Знаете, я, кажется, нашел самую сложную вскороговорку на этой планете. Российскую, русскую. Но! Вот, знаете, всякие коты под колпаками, все вот эти вот, вот это вот, все, пакет под попко. Это все рядом не стояло, пока вы не столкнулись с... Повар Петр и повал Петр Пк, а Павел парил, парил Павел П. Дально тааал Парил, парил, Павел, Петр пек повар Петр Петр парил. а Павел Петр пек повар Петр и Поттер П. Аааа! почему и Поттер Гарриху? Повар Петр, повар Павел. Петр Пек, а Павел парил. Парил Павел. Парил Павел, Петр Пек, повар Павел. Папа Павел, повар Павел. Парил Павел, Петр Пек, повар Петр, повар Павел. Павел повар Петр. Па, твой Парил Павел, Петр повар Петр, повар Петр. Парил Петр Пек, повар Петр, повар Павел. Павел, Петр Пек, Павел. Парил Павел, Петр Пек, повар Петр, повар Павел. Ой! Ой! Оксимирон. Давай. Хожу туда, достаю все это, делаю. Потом а прихожу домой, собираю пустынь, делаю уроки для, до вечера. У меня целый день нужно это взять. Почему я в школу? Почему не хочешь? Потому. Почему? Не умею писать. Так тебя научат. Уроки будешь делать в каждый день. Сам не советую. четвертый год учусь. Помогите! Помогите! Не пойду в школу! Не пойду в школу! Не пойду в школу! А ты хочешь в школу ходить? Нет! Пусть будут зубы, я и так алфавит знаю, достаточно умею читать! Ви не проходите по нашому дреспоту. Давайте я вам припощуся. Ні, в принципі мені подобаєтеся, але якщо ви... Стону, розумієте, Якби це була моя чата, я так би запросила. Я сюди не буду сюди. Я сюди не буду сюди дисперсайджанга. А навколо мене Эй, а на переезде у кого главная дорога? У меня или у поезда? Просто вот эти моменты хотела узнать после этого. Просто у меня главная дорога написана, а поезд едет, он мне не уступает. Почему? В этом году правительство России запретило мат в интернете. Как видим, нихуя у них не вышло. сам И кто ты это сделал, Юш? Зачем ты номер отломала? а? Бессовестно. Отломала номер. Погрызла рамку. Зачем? Ну, самая жесть. Это вот. Зачем было грызть ручку? Юша!